Знаете, какова основная проблема на съемочной площадке? Точно такая же, на самом деле, как в походе. То есть, когда у тебя на камере и так висит куча всякого добра, то дополнительные граммы тебя только раздражают. И естественно, здесь я не говорю о тех случаях, когда мы снимаем действительно большое кино, потому что там есть штатив, который держит камеру весом 50 килограммов, а также специальное сиденье для оператора, на котором тебя катают туда-сюда. Речь здесь о самых обычных съемках, когда ты эту камеру таскаешь на самом себе. И тут как раз важен абсолютно каждый грамм. Одно дело, когда ты в полном обвесе, а другое, когда у тебя в руках просто легкий стабилизатор, потому что тут даже на микрофоне стараешься сэкономить, не говоря уже о дополнительном устройстве весом больше полкило. И вот в таких случаях на помощь приходит Mars X. Страшным словом видеосендер сегодня уже никого не удивишь. И вот эта штука позволяет вам передавать картинку на другие устройства, среди которых может быть режиссерский монитор, большой телевизор или любые смарт-устройства через Wi-Fi. Ну, я имею в виду через. Не просто так, а через соответствующее приложение. Правда, надо сказать, что передает вот именно эта штука только в 5G. Поэтому если у вас старый Wi-Fi на смартфоне, то э, можете его оставить. Потому что даже когда я готовился к этой съемке, мне нужно было собрать три устройства. Но у меня 5G, оказалось, поддерживают только два из них, к сожалению. И вот в новом Марсе оставили только последнюю функцию, из которой... В принципе, на практике можно вытащить, надо сказать, довольно-таки много. По сути, вот эта игрушка, которая из упаковки вылезает уже со специальным чехольчиком и уже готова к применению, если, конечно, вы не забыли зарядить ее после последней съемки. Она только на первый взгляд габаритами почти такая же, как и другие устройства Холиленд. Это действительно так, правда, вы здесь забываете про аккумулятор, который ко всем остальным, кроме этой, Идет в обязательном порядке, ведь вы на самом деле не будете снимать без аккумулятора, оно у вас просто работать не будет. И весит этот аккумулятор, кстати, гораздо больше, чем само устройство. Ну, любое из холилэндовских, даже учитывая, что они металлические. Здесь у тебя уже все включено изначально, хотя нет, на самом деле я вру, потому что нет кабеля. HDMI. В таком формате у вас видеосендер облегчается не просто так, а за счет того, что внешний экран у основной массы людей уже есть. Это ваш мобильный телефон. Он есть у режиссера он есть у стилиста, и он есть даже у самого оператора. Конечно, это не самая прямая вещь, но вы тоже можете использовать свой мобильный телефон в качестве внешнего экрана абсолютно для любых устройств. И у вас при этом будет возможность мониторинга не только картинки, но и звука, который идет с HDMI и вам отдается в телефон. Это как раз для тех случаев, когда ваша камера на которую вы снимаете, не позволяет воткнуть в нее наушники для мониторинга. Кстати, обратите здесь внимание, что чисто технически это устройство можно использовать Просто как передача картинки на тот же планшет, даже при фотосъемке. Например, в студии, на фотосессиях или в предметной съемке. Так и вам, кстати, фокусироваться будет проще. И всем, кто за съемкой следит, а это может быть заказчик или еще кто-то, получится фактически смотреть на картинку вашими глазами. Единственное, что нужно здесь учесть, что ваша камера при этом должна быть беззеркальной, чтобы картинка с нее передавалась в постоянном режиме. На стороне пользователя здесь точно такое же приложение, я его даже переставить не успел с момента прошлого теста. Любая зебра, любой waveform, в том числе, кстати, с пользовательскими настройками, и я не говорю уже про стандартный фокус пикинг нужного цвета, и это будет актуально практически для любой камеры, в которой есть просто порт HDMI. Ну то есть в принципе для любой цифровой камеры. Вы видели, как неудобно фокусироваться по маленькому экрану вашей камеры, особенно тогда, когда ваш производитель зажал для вашей камеры фокус пикинг. А вот тут, тут он есть, и кстати, безо всякого Magic Lantern. Как бонус, весь видеопоток можно записывать прямо на лету, прямо на телефон, вне зависимости от исходного формата. И вот тут мы приходим к первому интересному косяку. Если устройство такое легкое и компактное, но мы при этом предполагаем, что на камере у нас могут быть и другие аксессуары, то почему бы не добавить в это устройство хотя бы холодный башмак или хотя бы еще один порт под четвертьдюймовый болт? Ведь на съемке у нас традиционно на камере висит там либо микрофон, в случае записи видео либо синхронизатор в случае фото. Как их совмещать? Получается, вам надо какой-то Magic Arm колхозить, подцеплять к камере просто для того, чтобы прицепить дополнительные устройства. Зачем? Тесты показали, что картинка улетает при прямой видимости, на примерно на 50 метров. А если у вас имеются на ходу железобетонные стены, то они могут сократить это расстояние примерно раза в два. Но! Даже так у вас будет возможность следить за происходящим из соседнего помещения. То есть проникновение у него ровно такое же, как у обычного Wi-Fi. Ну это собственно Wi-Fi и есть. Камеру пока вижу, ее пока еще никто не упер, но вот, вот по прямой, по прямой прямо очень хорошо, пока еще не теряется, сигнал довольно таки уверенный, неплохой. Где-то здесь он уже начинает. Уже начинает немножко, вот, вот уходит. Но на самом деле, для Wi-Fi вот такая прямая зона видимости, это на самом деле круто. Неплохо работает, я пока возвращаюсь. То есть, ну, неожиданно, я на самом деле не знал, что Wi-Fi на такое расстояние может раскидывать видео. Традиционно на передачу влияет просто количество Wi-Fi сетей вокруг, а здесь это 5G, их не так много, и загрязнение радиочастот в принципе, поскольку передача осуществляется по стандартным протоколам. По длительности передачи сигнала это устройство, да, скромнее, чем обычные марсы э, с толстыми батарейками вот э, такого типа, но зато оно и компактнее на порядок. Лично для меня подобное устройство... Наверное, не очень применимы, поскольку я использую видеосендеры в основном не для мониторинга, а для прямых трансляций. И мне нужны они не для того, для чего они нужны остальным. Они мне нужны для того, чтобы передавать качественный сигнал а с последующей передачей его уже потом вживую в интернет. И здесь это сделать не получится, поскольку картинка здесь остается на смарт-устройстве, и ее никакими способами оттуда вынуть нельзя. А интерфейса трансляции на различные сервисы здесь не дали, хотя была бы замечательная идея транслировать, например, в поле с небольшой камеры через э ваш телефон или планшет прямо в YouTube. Посмотрим, вдруг у производителя на самом деле получится реализовать эту функцию, и тогда ценность именно этого устройства лично для меня будет гораздо выше. Ну и последнее. На сайте того же Фоторейнжа данное устройство стоит чуть меньше 14 тысяч рублей. А это, кстати, цена хорошей экшен камеры при том, что функциональность этого устройства для оператора, а иногда, кстати, и для фотографа просто неоспорима. Ну, окей, я исчезаю, а вы можете подписаться на канал в телеге, где проскакивают темы только для своих, которые не публикуются больше вообще нигде.